Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном интервью с новым интересным спикером, который в ближайшее время появится на нашей образовательной площадке. И сегодня я вам могу точно сказать, что это очень необходимая, нужная и важная тема абсолютно каждому человеку, который не только хочет вести, наверное, бизнес, а который, в принципе, хочет в жизни быть более образованным, более ну культурным что ли. Это мастер международного уровня, коуч, профессионал в сфере ораторского искусства Инга Кирилюк. Инга, добрый день. Добрый день. Инга, ну и по традиции у нас есть такой вопрос каждому спикеру. Очень интересно знакомиться со спикером, когда он рассказывает небольшую свою историю. Расскажите немножечко о себе, как вообще вы пришли к тому, что стали специалистом именно в этой области, чем занимались, какой опыт и вот, скажем так, подобную информацию мы от вас сейчас ждем. Хорошо. Всем добрый день, кто нас сегодня смотрит и хочется сегодня поделиться своей презентацией, почему именно я сегодня веду эту тему и почему имею право, наверное, выходить на такую международную площадку. Ну, в первую очередь, кто я сегодня? Сегодня я международный бизнес-тренер, коуч успешных ораторов. Я веду в Украине школу «Убедительный оратор» со своим партнером и вообще работаю в… В работе ораторского искусства уже более 15 лет. На сегодняшний день вышла на международную площадку именно с этой темой и уже... Не читаю лекции, а провожу тренинги и в Литве, и Польша, и Азербайджан. И имею трех партнеров в бизнес-школах, бизнес-тренеров. Мы тоже обучаем ораторскому искусству коучей, обучаем ораторскому искусству. И сегодня у меня есть авторская игра по публичным выступлениям для бизнес-коммуникации, лидерских программ и команд. В бизнесе это великий оратор, то есть я являюсь еще автором э, еще одного проекта, это осознанное звучание, потому что работа с голосом у меня уже сегодня практика более 20 лет. Как вообще пришла к этому? Ну, а, ну, я... вопрос: А что такое осознанный голос, как это? Вот, осознанный голос, вот сейчас вот я пойму, я сама расскажу с самого начала, потому что да, я тоже к осознанному пришла не сразу. Потому да. что сначала мы просто учимся говорить маленькими детьми. С самого детства я любила петь, звучать, выступать. А в один прекрасный момент я поступила в театральный колледж и его завершила. Потом я работала в драматическом театре. После этого консерватория киевская и работа небольшая в, при оперном театре. И в определенный момент, вот до этого все был неосознанный голос, чтобы, Сереж, вы понимали. Ну, вот это все да. мне казалось, что это осознанный подход, но на самом деле это был неосознанный подход. И, и когда я начала его терять, вот потихонечку, я вижу, что сиплю, хриплю, у меня не хватает сил для этого то есть нужно петь спектакли, а у меня нету этой формы, которой хотелось бы. И я видела, что мой голос, как-то я неправильно им пользуюсь. Хотя вроде бы я занимаюсь консерваторией, где есть специалисты, но что-то я делаю не так, и вот как-то никто не может это подсказать. Что же такое так? И начинаю искать вне консерватории, как выходишь за рамки определенные, и начинаешь искать в пространстве. Ну, на тот момент не будучи коучем, я задаю запрос, есть ли инструменты, которые могут восстановить мой голос. В uh -huh. тот момент я становлюсь мамой, и для меня как мамы очень важно звучать, а я не то что звучать, я говорить вообще не могу, потому что голос садится, очень тяжело, больно. И, конечно же, вы понимаете, раз сегодня я с вами, и сегодня с этой темой, я нашла инструменты, которые мне помогли восстановить полностью связки, восстановить полностью голос, и у меня пошла дилемма. Или уходить в бизнес-пространство с этой темой, которая нужна не только, ну, не только певцам, а действительно вот бизнесу. И почему, наверное, сегодня именно бизнес? Потому что с 16 лет у меня была частная практика предпринимательская я открывала небольшой бизнес и для меня вообще тема бизнеса была очень нравилась мне вообще заниматься бизнесом. Угу. И поэтому вот выбор был или оперета или уйти вот действительно в школу в международную бизнес-тренерство. И вот как-то как меня завела жизнь в бизнес-тренерство, я стала бизнес-тренером, я закончила школу, после этой школы была школа коучинга международная и сертификация с мировым лидером коучинга, с основателем, это Майлз Дауни, то есть я получила серьезные сертификаты, прошла серьезные школы и сегодня практика и в тренерстве, и в коучинге у меня уже более 8 лет сегодня. И, конечно же, везде нужен был голос, и сегодня уже есть авторская технология осознанного звучания, вот подходя уже сюда теперь, да, вот к этому вопросу, я увидела голос гораздо шире, шире, чем представлено было в консерватории, да, для того, чтобы певец просто пел, распевался и участвовал в спектаклях, концертах, но я увидела, что звук, Звуком мы сегодня можем себя вылечить, звуком мы разрушаем отношения, звуком э, мы классно формируем цели. И звук действительно напрямую завис, ну, зависит от качества нашей энергии. Сегодня все идет через энергию. Постройка бизнеса, карьеры, отношений, все идет через энергию. Какой энергией я сегодня владею? И в принципе это показатель по звуку. То есть, когда ко мне приходят клиенты... Я прошу прощения, я чуть-чуть запутался. То есть, смотрите, правильно ли я понял? У вас есть методики, которые позволяют, например, восстанавливать голосовые связки. Правильно? Да, да, все верно, Сергей. Что значит, вот вы сейчас говорите, построение там бизнеса через звук? То есть, это как правильно поставить голос как правильно использовать голос, например, в переговорах, как правильно использовать голос в каких-то деловых встречах, на тренингах, на семинарах. То есть как именно... Ну, то есть вот певцы распеваются, mm -hmm. а спикеры, ну, назовем так, разговариваются, правильно? Чтобы да, его да. не Что сорвать, я? не посадить, чтобы он звучал хорошо, выбрать определенный тембр выбрать определенную, скажем так, звучание вашего голоса. Правильно я понимаю? Ну, практически да. То есть есть определенная диагностика голоса, которую мы будем делать уже с участниками наших вебинаров. Мы будем изучать, из чего состоит голос и какой критерий за что отвечает. Потому что через голос мы можем понимать, в какой эмоции находится человек. Через голос мы понимаем, насколько он уверен или не уверен в своей позиции и вообще в том, что он говорит. И вообще как интонация, он... да, именно? Да, интонация. Это, это больше через дикцию, то есть уверенность больше через дикцию. Ага, понял. Угу. Да, а вот интонация – это уже больший показатель, как глубинно увидеть ту или иную ситуацию. Ну, приведу такой маленький пример. Мы можем, да, говорить, да. Угу. мы можем говорить одну и ту же фразу «я тебя люблю», да? Чаще всего женщина спрашивает мужчину «да, ты меня любишь?» Он говорит «да, я тебя люблю». Нет, ты меня не любишь. Ну, то есть угу. она не слышит, она хочет услышать не саму фразу, но она ему осознанно об этом не говорит. Но не угу. чувствует она этой любви через звук, который угу. он наносит. Угу. Точно так и в построении в бизнесе должна быть четкая интонация. Сегодня информации владеет, по сути говоря, каждый. То есть мы ее можем прочитать, грубо говоря, в интернете. Но как мы ее подадим, под каким соусом, отсюда мы или выигрываем, или проигрываем. Хорошо. Mm -hmm. mm -hmm. Я понял вас, теперь я понял идею. Хорошая. То есть это получается такая профессиональная настройка голоса на ведение бизнеса, переговорах и именно выступления перед публикой. Да, mm. я бы еще сказала подстройка к своему партнеру, потому что иногда партнер задает тон агрессии, и если мы в нее вступаем, конфликт идет через звук. Mm -hmm. То есть мы вступаем в звучание, нам не нравятся тоны, мы начинаем кричать на другого человека. А по сути говоря, мы можем избежать конфликта и выиграть коммуникацию за счет того, что мы не поддаемся на это звучание. Но это опять-таки нужно осознать. Ну то есть не вестись на провокацию, конечно, правильно? Конечно, мы же не про... в провокации ни слово главное, в провокации, как оно сказано. Ну да, с интонацией. С да, да, мозга. да. Вот интонация mm -hmm. играет очень серьезную роль. Хорошо. Инга, ну давайте тогда перейдем к курсу. Mm -hmm. Как ваш курс называется, сколько в него входит уроков, какие будут темы затронуты в ваших курсах. Ну вот, давайте подробнее о нем поговорим. Mm -hmm. Ну, курс называется «Магия голоса в жизни и бизнесе». Mm -hmm. Такое вот магическое название, но ну, на самом деле, действительно, потому что... Почему назвали магия? Потому что звук... Э, иногда мне говорят, мне не нужен голос, я не, не оранжу. Потом, когда я задаю вопросы, а вам, нужен, вам нужны сильные классные отношения гармоничные, да. А вы хотите быть брендом своей, там, ну, я не знаю, своей программой, свою энергию внутри себя, или, наоборот, расширяем, ее становится больше больше, она становится интереснее, эффективнее, мощнее, сильнее. Отсюда совершенно по-другому в, в жизни, к нам притягивается другое окружение, приходят деньги или уходят деньги. То есть, ну и, конечно же, отношения наши выходят или на новый уровень, или они просто выходят в состояние развода. Интересно. Так, хорошо. Какие будут темы в вашем курсе затронуты? То есть вот сколько уроков, а, а, а, что будете разбирать? Будем разбирать, начнем, наверное, со старта. Во-первых, осознаем, что инструмент, голос влиятелен, насколько он влиятелен, в каких сферах он затрагивается. Ну, мы уже с вами понимаем, что во всех практически. И мы поймем, с чего состоит голос, то есть продиагностируем. Одно из занятий, но это практически первое занятие, будет базовое, это про диагностику голоса и как можно его продиагностировать самостоятельно уже дома после вот нашего первого вебинара. И, конечно же, можно будет прислать отзывы, что я услышал, что я увидел, что я осознал, где, как я звучу. То есть человеку нужно будет записать свой голос и я а? по определенным вопросам, которые вы скажете, по определенным методикам, он сможет провести диагностику своего голоса, правильно? Так, хорошо, это назовем так первый, ну так, первую урок. Что да. еще? То есть, вот... Потом мы начнем снимать зажимы с тела, потому что, конечно же, голос, это хорошо, но голос наш звучит в теле, а тело mm -hmm. по влиянию в любых коммуникациях это гораздо сильнее, чем звук, чем голос, мы уже будем понимать, а они работают в дуэте, и эти два инструмента имеют огромную силу, в коммуникациях в отношениях абсолютно везде поэтому сегодня очень часто люди говорят я боюсь публичных выступлений у меня есть страх угу. избавляться от этих страхов люди... потому что тело когда скованное, соответственно оно как резонанс дает другой звук совершенно да. Да, конечно, mm -hmm. и э, зажимы дают совершенно другое состояние, мы чаще конфликтуем, мы чаще нервничаем, мы чаще находимся в зоне страха, то есть э, каждый из нас поймет, почему с ним это происходит, что это состояние зажатости, и как с этого состояния можно самостоятельно, осознанно себя перевести в состояние успеха и свободы. Так, я тогда опять же подведу итоги, да? Значит, интересно получается, значит, сначала мы анализируем свой звук, да, да. то есть это такой первый. И по-хорошему, в течение курса человек, опять же, используя ваши методики, всегда сможет э, сравнить, как поменялся его голос через какое-то время. Да, да, Сергей, И конечно. Сначала тело, да, раскрепостить, чтобы э, резонатор, да, вот это вот угу. само наше тело стало другой звук, очень здорово, хорошо, хорошо, очень интересно. То есть у вас получается сколько всего из скольких уроков курс состоит? Ну, пока мы построили урок из восьми базовых уроков, mm -hmm. я думаю, что потом мы перейдем уже на следующие. Курсы это уже ораторское искусство, мы там уже присоединим жесты, мимику, все остальное, да, там продающий текст, презентации, но это основа, которая поможет потом, в принципе, даже на этой базе, человек уже может совершенно в, друг, в другом качестве выступать, проводить переговоры и вообще ему самому начнет нравиться, как он звучит. Mm -hmm. То есть задача вашего курса. Влюбить человека в свой голос и чтобы он не боялся, как он звучит со стороны, э, да, например, из колонок, да. из там, мониторов и так далее. И еще тоже, что немаловажно и будет ценно для него, во-первых, он сможет продиагностировать, какие органы у него не в порядке в нашей системе и через звук понимать, как это вылечить. Так как это... А вот, вот, прям... вот эти чудеса, да. Я сегодня работаю со стоматологами и очень много клиник, которые ко мне обращаются. Мы с медиками сегодня очень много работаем на тренингах. Сегодня диагностику э, их заболеваний, ну скажем так, вот где органы нехорошо себя чувствуют, я им показываю именно через э, речевой аппарат. Вот я смотрю, как они звучат как они пользуются губами, скажем так. И я уже сразу говорю, что не в порядке. Они говорят, откуда вы знаете. Я говорю, это очень легко, вы тоже этому можете научиться, и вы можете это поправлять самостоятельно. Это очень просто. И не надо платить денег ни за диагностики, ни за таблетки. Абсолютно быть здоровым, счастливым очень быстро. Как интересно. Прям очень здорово. Вот это прям совсем интересная тема. Хорошо. Хорошо. Что? Ну, давайте еще несколько каких-нибудь интересных моментов о курсе. Что может быть, я не знаю, там на шестом, на седьмом уроке. Ну, то есть, вот к чему ваш курс подведет всех зрителей и слушателей. Ну, подведет к тому, что мы будем осознанно выстраивать каждую коммуникацию угу. и научимся. Проблема в чем сегодня еще заключается? Мы очень плохо слышим других людей. Да. Мы себя практически не всегда слышим, а других еще хуже. Mm -hmm. И благодаря тому, что мы будем э, внимание свое фокусировать именно на звуке, мы научимся делать паузы, и мы научимся качественно слышать другого. Что такое качественно? Через голос, которым он звучит. Ну, потому что, получается, сначала мы анализируем свой, умея да, да. анализировать свой звук. Будут, соответственно, я так понимаю, какие-то домашние задания, чтобы уже а, смотреть на других. А ну, когда ты фокусируешься на какой-то теме, тебе легче человека услышать. Очень интересно. Да, совершенно верно. Да. То есть, получается, у вас курс научит людей не только грамотно разговаривать, не только настраивать свой голос на бизнес-среду, на публичные выступления, но также звуком можно будет понять, что не в порядке у тебя, научиться слушать звук других людей и, соответственно, слышать, о чем они говорят, и диагностировать также и их какие-то сложности, трудности и непонятности, что, опять же, всегда можно использовать и в бизнес-среде, и, в принципе, в обычной жизни. А, да, совершенно верно. Потрясающе. Хорошо, хорошо. Так, Инга, тогда вопрос. Скажите, пожалуйста. Ну, в принципе, мне кажется, мы уже почти на него ответили, но тем не менее. Все-таки вот у вас, ваши ученики, ваши зрители, слушатели, кто чаще всего обращается? В какой сфере больше применяют знания, которые вот вы даете? Ну, так как действительно я сегодня говорю больше о бизнесе, и так как я бизнес-тренер, конечно, сегодня же весь бизнес абсолютно с любых сторон. Это и медицинская сфера, это и сфера ресторанная, это и сфера обслуживания, салоны красоты, да, вот абсолютно разные сферы. Вот сегодня это и разные продукты питания, супермаркеты, то есть абсолютно разные сети, которые понимают, что сегодня, не выстроив отношения в бизнесе, ничего не получится. Ну, то есть хорошего, такого качественного. Uh -huh. А отношения мы выстраиваем через качественное звучание. То есть если через звук мы слышим, что это наш человек, он энергичный, он э, заинтересован, он э, располагает к себе, это все равно мы слышим через звук, иногда не всегда даже осознанно. Но мы делаем выбор или в пользу, или против, не понимая, но действительно один из факторов влияния это именно звучание. Поэтому сегодня, конечно же, бизнес, они осознали эту силу, и чаще всего сегодня именно они работают топы, менеджеры, да, директора, компаний, вот они в первую очередь. Mm -hmm. Ну да, потому что действительно сегодня бизнес без ну так без звука, без общения, это даже бизнесом сложно назвать, потому что сегодня нету такого просто там продай что-то, напиши текст и все у тебя купят. То есть сегодня это... не буду продавать тех тренеров, которые приезжали. Приезжал очень серьезный бизнесмен, который сделал большущий бизнес в России, потом он уехал в Лондон, да, и тоже создал mm -hmm. потрясающий большой крупный бизнес. Он приезжал в Украину и действительно собрался... Слабость этих практиков. Они умеют это делать только самостоятельно. То есть таким людям чаще всего приходится тащить все на себе. Опять же, умение делегировать и правильно поставить задачи возможно только если ты умеешь формировать звуковую команду. Правильную звуковую команду. Ну mm -hmm. But... no. К сожалению, почему неосознанно неправильно говорят команды, потому что с детства есть привычка понимания, как родители создавали эту звуковую команду, как делали это учителя. И те люди, которые не переучились этим формам, потому что эти формы сегодня работают против нас. На угу. самом деле это неправильные формы. В чем неправильность этих форм? В том, что, ну, надо вспомнить родителей. Они как бы иногда говорят, я же по-хорошему просил. И меня угу. не слышал. А потом они начинают уже так, знаете, так прямо орать. Но изначально вот это по-хорошему было сделано неправильно. И мы это тоже будем в вебинарах разбирать. Почему изначально вот то, что родителям кажется по-хорошему, и иногда в бизнес у нас это тоже переходит. Мы команду сначала просим по-хорошему. Но от этого по-хорошему нет результатов. Нечетко, неправильно, непонятно. Помочь да, да, да, да. по-дружески как бы получается, и люди не слышат в этой информации, что это важно нашему руководителю, и что важно именно в данный момент, и они этого даже иногда просто не делают, не то чтобы там неправильно делают, они этого вообще не делают, а потом, когда он обижается, он уже говорит по-другому, и команда включается, начинает делать. Но это в другом состоянии, в других ресурсах он уже находится, то есть в обидах, в разных состояниях, там, агрессии. Ну и команда это под, таким, под такой энергией начинает делать. Mm -hmm. Да, действительно, очень интересный, полезный курс. Хорошо, Инга, давай тогда сейчас попробуем у тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы Инги, то, пожалуйста, напишите, я их озвучу, прочитаю. Если вам что-то интересное, прям вот есть дикое желание спросить это прямо здесь и сейчас, то жду ваши вопросы в чате. Инга, такой вопрос. Еще даты не определились, когда курс начнется? Я так понимаю, еще нету дат, я сама их еще не знаю, но я думаю, что в ближайшее время они уже появятся и все увидят их на площадке. Ну, то есть где-то в ноябре, правильно? До конца да, ноября. Да. Угу. Угу, хорошо. А с какого уровня доступа еще тоже не обсуждали, да? Угу. По-моему, первые два занятия будут в, в самом начинающем. В самом начале, да. угу. в базовом. В базовом. Понятно. Да. Хорошо, это уже здорово. Так. А, вопросы пока еще пишут, но я тебе зачитаю, что в чате. Mm -hmm. а, очень интересно, ждем курс. Отлично, очень интересно, ждем с нетерпением. Отлично. То есть, как бы курс всем действительно понравился, но он действительно нужный. Потому что я иногда слушаю, как люди разговаривают, как люди общаются с партнерами. Это, это тихий ужас. И удивляются, почему у них нет результатов. Я это заметила не только в бизнесе, потому что мы точно так же потом разговариваем в семьях, а потом расстраиваемся, почему семья не сложилась, почему дети болеют, почему дети нервные, зажатые. Я сама как мама знаю, какие я делала ошибки, и благодаря тому, что я, знаете, вот рыла, ну, знаете, как крот, который роет, я не останавливалась, я сегодня разрыла те инструменты, которыми, ну, практически сегодня ни один ораторский курс об этом не говорит, потому что голосом я занялась с точки зрения не просто вокального, а с точки зрения жизненного, энергичного звука. <jarred> Ну и буду делиться, мне очень хочется, чтобы вот каждый из нас действительно почувствовал свой природный, кайфовый, свободный голос, и вы увидите, сколько ресурсов и сколько потенциала вы откроете во всех сферах, это очень круто. Я сегодня сама драйвую, когда вижу результаты людей, и они просто сногсшибательные. Mm -hmm. Ну, а если уж на то пошло, то действительно у нас… Риторика, это вот все, что связано да, с выступлениями, с голосом, это наука, которую после революции Ленин одним из первых указов отменил, потому что революция семнадцатого года, это, ну, она выиграна была только с помощью риторических приемов. И естественно, потом большевики испугались и полностью на корню уничтожили целую науку. И после 90-х годов ее начали по крупицам восстанавливать. И действительно, многие инструменты сегодня в принципе недоступны, только если где-то какой-то очень серьезный специалист, который занимается, изучает старые книги и так далее. Ну, это я с вами, Сергей, согласна. Вообще очень многим правительствам в то время было невыгодно. Выгодно управлять людьми легче, когда они находятся в страхе, когда они не умеют сказать, когда у них зажатый дрожащий голос и состояние «замолчи, закрой рот» — это до сих пор работает. И я даже покажу, как можно развивать голос и детям, и не делать ошибок в самом начале, когда они неосознанно, но очень качественно его развивают. Поэтому курс будет также полезен не только бизнесу, но и мамам, которые на сегодняшний день вот, заинтересованы и сами качественно звучать со своими детьми и э, детям, которым тоже это будет на будущее пригодиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Инга, вот тут спрашивают, будут ли прям в прямом эфире какой-нибудь индивидуальный разбор ну, голоса, примера и так далее? Индивидуально. Я на себе буду показывать. Если вам действительно это будет полезно на другом, я могу, в принципе, взять своих студентов и какие-то вебинары делать с кем-то, показывая на ком-то. Если угу. кто-то захочет из группы, я думаю, если это будет получаться, да, кого-то брать в зуме, да, кого-то одного вот будут счастливчики, кто в активном таком состоянии хочет прямо угу. вот на себе, и если это будет возможно, можем и таким образом. Хорошо, супер, супер. Так, ну, пока вопросов больше нет, все угу. в основном ставят, что уже ждут курс с нетерпением. Сейчас прямо еще вот... Несколько секунд, если вопросы не появятся, то будем тогда прощаться, потому что действительно очень интересно получилось интервью, очень нужный интересный курс, с нетерпением будем ждать. Вопросы не появляются, но я думаю, в ближайшее время, даже если они появятся, то уже на твоих занятиях ты с удовольствием на них ответишь. Что ж. Инга, спасибо большое, что ты будешь на нашей площадке делиться такими знаниями. Очень рады, очень рад сегодняшнему интервью. Действительно приятно слушать именно профессионала. Потому что вот профессионалов на сегодняшний день маловато. Вот не хватает профессионалов. И вот когда ты слышишь этот посыл, вот эту вот уверенность в голосе, это всегда доставляет действительно большое удовольствие. Спасибо большое, что сегодня была с нами. Круто. Спасибо участникам, которые нас слышали. И, конечно же, с нетерпением сама жду этого запуска. И до скорой встречи уже на вебинаре. На уроках. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое, что сегодня были с нами. Обязательно не забудьте поставить лайк под этим видео. Напишите свои комментарии, что вы думаете по этому курсу. Если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, то не забудьте это сделать. У нас в гостях сегодня была Инга Ковалюк, курс, который она будет вести, называется «ораторское искусство магия голоса в бизнесе и в жизни». Кириллюк, прости, пожалуйста, пири, прости, пожалуйста. Да, да. Вот, увидимся с вами на следующих интервью. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.